Первые христиане всегда собирались по домам. Апостол и апостольская церковь ⁇ это церковь, которая собиралась по домам. И так было во все времена. Всегда истинная церковь ⁇ она собиралась по домам. И самое сильное отступление пришло именно тогда, когда люди стали собираться в каких-то зданиях, строить себе какие-то здания и устраивать служения человеческие, какие-то прославления у них там, поклонения, детские какие-то служения и, и тому подобное. Вот это вот все дело рук человеческих, это не есть служение Богу. Вот это вот все, что они делают, это они служат своим каким-то... Э Эго своему какому-то, это не есть служение Богу, они заменили служение, истинное служение Богу, служение, когда ты в контакте с Духом Святым, когда ты ищешь Господа в молитве, и когда Дух Святой тебя направляет что-то делать для Бога, когда Он конкретно тебя ведет, как это было во все времена истинных детей Божьих. Так вот, вот это служение было заменено, вот эта молитва, вот это общение с Духом Святым было заменено на дела рук человеческих. Вот эти вот церковные, обычные какие-то дела, люди говорят, я служу в церкви, то есть я служу Богу, что-то делая для этого здания, люди думают, что они этим служат Богу. У них прекратилась молитва, у них прекратилось общение с Духом Святым, Дух Святой их не направляет, он не указывает, что им нужно делать, они не служат Богу. Они заменили служение Богу на служение человеческое. Вот то, что вот они делают для здания, для каких-то там, может, людей что-то делают, но не молятся и не спрашивают Божьей воли никогда. Молятся, может быть, говорят, Господи, там скажи, какая твоя воля, но не слышат ответа от Бога, а просто идут, делают и говорят, ну, мне Бог на сердце положил. Ничего бы Бог на сердце вам не ложил, вы отступили от Бога, вам нужно покаяться, вам нужно закрыть вот эти все церковные организации и начать собираться по домам, как это было всегда во все времена истинных детей Божьих. Вам нужно вернуться к Богу, вернуться к молитвам и поискам Господа Бога, чтобы Дух Святой указывал вам, что вам нужно делать конкретно, не там что-то, там кто-то тебе на сердце что-то положил, а Дух Святой пришел и сказал тебе, что тебе конкретно нужно делать, чтобы вам не погибнуть, потому что э, люди, они заменили служение Богу на служение человеческое, и вот это вот служение человеческое, оно погубит вас, вы погибнете, вам нужен Господь Бог. Остановитесь и защите лица Господа, слушайте что Он вам скажет и исполняйте то что Он вам повелит. Да благословит вас Господь наш Иисус.